Один-один раз. На связи, на связи, проверка звука. Звук имеется, да? Значит, сегодня показываю еще одну интересную штуку. Так, сейчас как Кагед Мороз достану это все. Ой, кагед Мороз из мешка. Вот показываю. Вот эта вот штука. Вот. Ни у кого не вызывает ассоциации, нет. Ну, тогда, если у кого-то вдруг они не вызвали, ничего, рассказываю. Это, наверное, самые извините, самые французские, самые дерьмовые. Мультимедийные колоночки маленькие, махонькие, что там у нас там меньше ладони, да? Вот. Фирмы Свен. Спасибо товарищам из Свен, что сделали эти замечательные колоночки. Эти замечательно дерьмовые... Я прошу прощения, эти замечательные колоночки. В общем, я, наверное, никогда не забуду глаза, глаза продавца в магазине, когда попросил его показать мне мультимедийку в определенном ценовом диапазоне. Сразу скажу, в очень низком ценовом диапазоне. Он мне по-честному, реально по-честному мужик отработал. Он мне показал э, все имеющиеся варианты. И показал за ту же цену гораздо более адекватно звучащие колонки. <laughs> Но когда я тыкал пальцем, я говорю, нет, хочу вот эти вот. Я их послушал предварительно. Там, эти там, еще, по-моему, 3-4 модели. Я говорю, нет, дайте мне вот эти колонки. У него, конечно, глаза на него поползли, потому что они реально дерьмовые. Они пердят, они захлебываются, они перегружают. Вот. И все же я их обожаю Ой. и никуда не дену. И это реально бесценный компонент в каждой студии и в моей частности. Почему? Потому что если вы еще не в курсе, то стоит узнать. Есть такое понятие как shit control. То есть по-нашему, по-русски проверка на дерьмо значит, микс нужно проверить на дерьмовых колонках, и вот там это вылезет, ну, много чего нехорошего вылезет, все, чтобы пропустили, прохлопали, слушая на своих в идеале шикарных мониторах, да, там по несколько тысяч долларов за, за штуку, даже не за пару, это в идеале, конечно, вот, но реально сегодня конечно, кто на чем может в плане финансовом, вот, то есть, в любом случае, любой адекватный... Студийный монитор пропустит вам много чего, он простит все-таки с его приблизительно, условно, линейная чиха он покажет, что у вас все замечательно. Но вот эти вот такие дерьмовые, мелкие, и не только мелкие, какие-то гудящие, бубнящие, зудящие колонки, вам покажут, что вы пропустили, заслушали и тому подобное, не услышали вот эту всю гадость. Вот. Поэтому эти колоночки, ценой когда-то я не помню, сколько они стоили, в общем, это смешные цифры были, они постоянно со мной. Когда микс закончен, я слушаю: и если здесь он все еще пинает, если здесь он не режет мне уши и тому подобное, то я, наверное, сделал свою работу хорошо.